по реставрации достаточно много, и анатомии как-то маловато. Отводится времени, максимум на практике моделируется ну, один-два зуба. Мой курс интенсивный, то есть я не рассказываю 8 часов о том, какие зубы, а мы эти 8 часов их моделируем, то есть сразу слово-дело. Пример таких работ, которые делают мои студенты, например, вот такие, да, моделируем зубы, отрабатываем пропорции как жевательной поверхности, что э, больше всего как раз э, и проблема, да, у многих, так и пропорции зуба в целом, потому что, ну, без знания соотношения там, жевательной поверхности к всей коронковой части, да, и размеров, это тоже приводит потом, как сейчас модно говорить, к фейлам, да, к ошибкам.